Доброе утро, вечер, день ночь. Не знаю, что у тебя там. Тема сегодняшнего таро расклада, в чьих мечтах я нахожусь. но ну, вы находитесь. Первое, второе, третье вариант. Выбирайте любое времечко в комментариях. Я поговорю с теми, кому это интересно. Сразу говорю, будет здесь три вопроса. В каких отношениях вы с этим человеком, с ней, с ним? Мужская, женская тоже позиция рассматривается. Кто этот человек, его характеристика и о чем именно мечтает? Так вот. Дорогие мои, если не резонирует, давайте вот наглядно не особо примерять на себя. ну То есть если у вас не резонанс, если у вас не ваша история, не про вас и вообще не то, то это не значит, что здесь я не права, вы не правы, а просто эта информация, возможно, все-таки и не для вас. Нарочно применять какую-то к себе структуру заведомо как-то иногда ложная позиция. Поэтому... Ну, вам, соответственно, решать. Поэтому у нас три вопроса. По этим трем вопросам, ну, как бы должен резонанс быть. Но если нету, то вы знаете. Вы знаете, я надеюсь, понимаете, что расклад общий онлайн. Поэтому давайте так. А, Первую позицию у нас будет оранжевая, соответственно. Да. Вот у Мушатки опять у Мушатки будет у нас и дамы вперед. Давайте, здравствуйте, дамы, кто загадал? М -м -м, загадайте, пожалуйста, себя, никого либо. А то как-то, а то как-то другая информация может выскочить, тоже такое бывает. Не отверг его, просто так раз и выскочили у меня карты. Поэтому давайте четче. В каких отношениях? Если не ваша позиция, то не ваша, не примеряйте, пожалуйста. Давайте далее В каких отношениях, да? В чьих мечтах я нахожусь? Окей, <связывая> okay. в каких вы с этим человеком в отношениях? Я так понимаю, у нас мужчина-женщина У нас не будут загадывать женщина-женщина, мужчина мужчин Давайте уж будем немножко посерьезнее в каких-то вопросах Особенно в каких отношениях вы с этим человеком? Палачевно! По пятерке чашек. Плачевно, хочется мне сказать. Возможно, просто не совсем в тех. Давайте, давайте вот. Я не буду считать здесь треугольник, не треугольник. По королеве Жив, королеве Пентакли и В их отношениях вы с этим человеком. Ну, я бы здесь Давайте еще. Я бы не сказала, что здесь и романтический, все-таки у нас по пятерке часа, что вы его жена, и что вы его любовница и тому подобное нет. Я бы здесь немножечко сказала, в каких отношениях вы с этим человеком. Давайте так, вы с этим человеком не в любовных отношениях по пятерке и чаш уж подавно. Возможно, вы наблюдаете за этим человеком, либо этот человек наблюдает за вами. Но здесь я бы могла бы сказать по, кризисному, по кризисным картам, по двум королевам и Рафанту нет, и по королеве... Нет, здесь тройка не вышла, ни одна, поэтому треугольники не буду говорить, поэтому... Короче, грубо говоря, вот как эта птичка на младенца плачущего, либо плачтон, либо плачет. Плачев на таких немножко отстраненных ситуациях вы с этим человеком на разных немножко волнах, в разных позициях, в разных статусах, в разных движениях, в разных, не знаю, должностях. Но при этом отношения здесь, я бы сказала, какие-то критические, либо их нету, как могу предположить, по пятерке э, Пентакли, либо сейчас их не происходит в данный момент и недвижимо, и вообще их нету, э, либо там плачевненько, что в принципе, либо кто-то здесь играет чистейшего психолога, могу предположить, здесь у нас мужчина-психотерапевт, либо мужчина-всезнающий, при этом вселюбящий у нас. Здесь по такому количеству интересных сочетаний карт. Поэтому, возможно, вы с этим человеком, друзья, могу предположить, что, в принципе, здесь пятерка чаши, пятерка пентаклей не подразумевают какие-то теплые отношения. а Больше подразумевает, как, типа, твой брошечка немножечко, ну, твой, твой друг, либо твой сослуживец немножечко в тяжелых ситуациях критических и тому подобное. Но и при этом, если сигнификатор тут у нас мужч... мужской указывает, то мужчина доброжелательный, при этом любящий, при этом любвеобильный, при этом очень сильный психотерапевт, психолог, целитель, не знаю, словом, жестом по попе треснет и все у вас будет офигенно. Шучу! Но, но про целителя какого-то морального духа, возможно, поддержание какого-то духа, боевого настроя, возможно, все-таки с какой-то жестя... жестянкой внутри, с каким-то приземленным отношением, где и ко всему остальному тоже у него есть. Какая-то приземленность все-таки у этого человека и какой-то реалистический взгляд на вещи. Поэтому, дорогие мои, здесь я бы не сказала, что здесь какие-то любовные отношения. Здесь скорее вы, кого? вы человека знаете, вас человек, возможно, знает. Тоже могу, могу сказать, что в принципе человек, вы, вы, он вас не знает, я могла бы сказать. Но при этом вы какую-то, возможно, его трагедию наблюдаете. Тоже могу так сказать. Либо вы просто с человеком как друзья, но ничего большего у вас нету. Поэтому вот здесь как-то так. Да, возможно, кто-то здесь выслушивает кого-то, возможно, у кого-то какие-то сплетни доносятся, возможно, и вправду вы за этим человеком как-то наблюдаете, вот как птичка за пятерочкой, ой, за мальчиком, либо как наоборот все-таки мальчик за какой-то вашей драмой, мелодрамой. Тоже могу сказать. Но здесь чистейшие какие-то наблюдатели, брошки, поддержка, психотерапевты. То есть мужчина у нас, женщина у нас очень сильно... Не особо стабильная внутри, а, так скажем, стабильная снаружи по большей степени. С немножко тоже может всякое здесь, ненароком комната уже ляпнуть. Поэтому, дорогие мои... Да, здесь у нас такой сигнификатор мадам, я бы сказала, по большей степени что у мужчины хорошо в одном, у женщины в этом как раз-таки как-то плохо. Здесь как-то недобор качества у людей. Ну, то есть люди, мужчины, женщины здесь как-то... Женщина нестабильна внутренне, либо нестабильна по финансам, тоже могу сказать, но при этом на какой-то гармошечке одной могут сходиться на каком-то мнении, возможно, бытовых каких-то вопросах, вопросов финансов, вопросов денег, вопросов какого-то приобретения чего-либо. Поэтому девчоночки, мальчишечки здесь брошки, здесь не любовные отношения, да. Если вот такого у вас, в принципе, человека нету, то это, наверное, все-таки не ваша позиция вообще. и Либо не ваш вариант. Как этот человек... Давайте. Как этот человек? Какая характеристика этого мужчины? Соответственно, я немножечко уже описала там. Подавленность, подавленность, подавленность у этого человека. Ну, давайте смотреть. Да, немножечко здесь человек может не особо... не если царь, то здесь ну, немножечко человек, я бы сказала, вперед башни, вперед чего-то вносится, летит. Стабильность таки есть, финансы, возможно, статус все-таки, не удивлюсь, по королеве там еще и здесь у нас король Пентакли с десятка. Возможно, семейный тоже гражданин у нас, возможно, какой-то бизнес, возможно, недвижимость хорошая имеет. Тоже могу предположить. Но при этом человека с такими характеристиками может нести. Ну, грубо говоря, здесь конфликтующий асцендент и солнечный знак – это полюбасу. Ну, то есть, вот смотрите, ну, Конфликтующие ну, в плане могут не совпадать особо знаки зодиака. Возможно, противоречия в человеке немножечко есть по мечам, по рыцарю мечей, по тузу. Я просто дополняла десятку мечей. Что у нас тут? ну здесь по голубым, по Европам, человек может не вдаваться в подробности, человек может не охватывать все, человек может на себя много взять, но при этом не все не потянуть, грубо говоря, очень сильно любвеобильный, страстный потянет, понесет, куда ни попадя, но понесет. Этого гражданина у нас. Поэтому в принципе, как бы есть финансово, возможно, где-то вот, где-то с какого-то края очень хорошо, да, финансово, там, подушка, не знаю, парашют, как обычно у некоторых, там, бизнесменам есть, то есть здесь есть, но при этом может человек немножко себе противоречий то есть может по-разному поступать, ну поступать одно, говорить другое, это тоже вот какой-то такой момент, но при этом брать на себя очень сильно много и при этом не выдерживать особо, грубо говоря, ну какие-то такие подрывное состояние пограничное немножечко у человека. Может так проигрываться. Давайте дальше. О чем именно с вами мечтает этот гражданин, гражданин император. Здесь бы я сказала о каком-либо взаимодействии, но я бы не сказала здесь какого-то прям характера, не характера. Ну, давайте смотреть. Ну, почему бы нет, да? Ну человек немножечко. Давайте так, человек немножечко может все-таки как-то <связать> оценивать как женщину сексуальную, как женщину интересную, комфортабельную, как некоторого такого спеца в его жизни независимую гражданку у нас не, не конора грубо говоря, у нас мужчина. Но я бы сказала, мечтает, но не дает себе мечтать. В том плане, в каких-то моментах сексуальных отношений. То есть восьмерка и у нас под, под ними сила. Ну, то есть разглядывает вас как некую мечтательную особу, но при этом, м -м -м, ну, как шанс что-то с вами сделать и построить, я не удивлюсь. Ну, сексуальный подтекст могу предположить, но это чисто такое вот какое-то мужское хотение, и при этом. Ну, какое-то, вот знаете, что не особо себе бы.. А... Человек бы давал этому выходу. Ну, грубо говоря, внутренне мечтает, но это никак не может и не будет показывать, потому что это никому не надо. Грубо говоря, по пятерке и по двум пожам. Может расценивать вас как сексуально особо, но при этом какие-либо действия делать, это большой вопрос. Почему? Потому что под пятерку у нас тут какие-то пажи, причем, я бы сказала, Человек, возможно, сам себе не дает как-то с вами что-то построить по каким-либо причинам. Вот И Человек вас считает, кстати, равным себе у нас, императора, императрицы. При этом человеку есть что предложить, но при этом, а зачем ему надо? При этом человек не предлагает. Ну, здесь, если услужить, то прям идеально. Поэтому да. Мир, смерть, башня. Нет, здесь какого-то мечтания, только о том, расценивая вас как сексуальный немножко объект, но ничего более, что нельзя ничего особо что-либо построить. Понимаете, здесь мечтать можно о многом, грубо говоря. Какая вы, что вы, и потрогать вас за сессию. Но при этом не давать себе этого делать, а потому что, а зачем? Это всего лишь фантазия. Это всего лишь его, это всего лишь по кругу. А зачем нашу подругу по кругу? Поэтому, девчоночки, мальчишки, у нас тут рыцарь мира, смерти, башни. Не вижу никаких продвижений в отношении с этим человеком у вас. Поэтому здесь нет. Пока здесь нет. И если даже какие-то... Нет. Здесь человек, даже если мечтает, то это чисто только фантазии, только мечты, что вы какая-то секси-покси-штучка, его равная, и при этом всего могущая, и, возможно, в каких-то, ну, не знаю, если уж под магом, в принципе, что вы можете что-то ему предложить, либо, нет, ну, не нет, я бы сказала, здесь наоборот, магичка, ну, то есть, может быть, какие-то эротические, какие-то фантазии, штучки, что вы там что-то отжигаете, при этом сама вы. <с> ну, либо помогаете, как тут некий такой зверек с мечом. <с Поэтому ну, здесь, здесь, кроме фантазии, ничего более. Поэтому, девчоночки, мальчишки, все. <с> Фантазии, которые никогда не воплотятся в реальность, человек этому не даст, человек вот как-то настрого все по миру, по смерти и по башне, нет, зачем оно надо, но при этом как-то долго-долго долго ягодка зрел. долго, возможно, какие-то мысли, ну, возможно, на протяжении как-то вы одолевали своим фейсом этого человека на протяжении какого-то достаточно долгого времени. Поэтому здесь как вот мужчина, вот, да, вот как-то отдавай а ее сбоку, спереди, сзади. Ладно, девчонки, ну, ладно, бывает, что. Что, бывает. Ай, ну, ну, а что, ну, этим, этим, этим мечтам человек считает, что не должны как-то они выходить в реальность. Это запрет, это не надо, это никому э, роли не сыграть. Все-таки по пятерке, по восьмерке и чаш. А, поэтому вот. Ну, как вот женщину, как штучку вас оценивают, и очень сильно неплохо. Вот какая-то у нас здесь такая история интересная. Ладненько, давайте дальше. Да, давайте дальше. Здравствуйте, мужчина, мужчина, в чьих мечтах вы находитесь? Так, ну давайте, в каких отношениях вы с этим человеком, в чьих мечтах вы находитесь? В каких вы отношениях с этим человеком? По девятке, по... это то же самое, что находить этот, подождите, это, я бы сказала, о особо... ну, независимых, которые, в принципе, никто здесь никому из ваших в отношениях с этим человеком, никто ничего здесь никому не должен. Я бы не сказала, свободные, ну почему бы и нет? Если по это, это, это. Почему бы и нет? Здесь возможно какой-то сексуальный подтекст, именно если вы с кем-то в сексуальных э, подтекстах, реальных, давайте так, сначала реальных здесь может такое проиграться. То есть с кем-то в каких-то интересных взаимоотношениях, причем никому это удовольствие особо не доставляет. То есть удовольствие обои получают, но и ничего более на этом не, не происходит. Это первый вариант. Здесь есть также момент фантазии, мечтаний и желаний, что человек мечтает, возможно, о, женщ... о женщине, то есть мужчина мечтать у них особе но в принципе вы никого здесь ничего не должны а для вас это некая иллюзорная мечта фантазия вот какой вот вот это это вы и ваша фантазия либо вы о ком-то мечтаете либо здесь такие отношения которые в принципе ни к чему никого не обязывающий но при этом какое-то удовольствие возможно по характера здесь происходит да, да, здесь либо романтика, либо половое, но здесь больше я бы не сказала каких-то вариантов. Так что, девчоночки, мальчишки, здесь вот как-то так. Ну, здесь по, по большей степени давайте так, по большего процента я бы сказала, что здесь те мужчины, которые как бы мечтают о некоторых дамах, о каких-то романтических к ней отношениях, как-то ее превуалируют при... Вот именно мужчина здесь немножечко превуалирует женщину, что, в принципе, может женщина самой и не являться, ну, то есть не являться ее сутью. То есть человек может немножко заблуждать себя в каких-то процессах по отношению, этого, ну, этот портрет по отношению к ней самой. То есть ее портрет в вашей голове не сходится с ней самой в реале. Грубо говоря, простите, еще мальчишки. Ну, здесь не особо попахивает все-таки в любовниц. Любовница – это меньшая степень, возможно. Я не исключаю, но оно выпало не в начале, поэтому могу предположить, что здесь большинство просто мужчин, которые мечтают о дамах, но при этом не знают, чего ожидать и почему, и как. И, в принципе, не особо в каких-то э, хороших отношениях. Поэтому, как-то так, как этот человек, так, давайте, какой этот человек, Вы характеристика, это дамы мадама, соответственно, если расклад не ваш с вами, не резонирует, то кто этот человек? Кто этот человек? Он ничего немножечко депрессивно, но при этом никогда себе не дает как-то умывать всегда на позитиве, во внимании, в центре внимания. Здесь вот какая-то, но ну, не гулена. Но любит быть в центре внимания, любит веселиться, любит. Tio, tio, tio, tio. Любит, чтобы тепло было. <с>... Да, справедливая дама-мадама, прозорливая, пронырливая. Эту мадаму даму нельзя пронять и как-то обмануть. Она проницательна по-своему холодный рассудок присутствует, но также есть какая-то мудрость в этой у нас герцогине вашей богини. Причем характеристика портрета очень сильно четкий. Да, тонкая натура, мечтательная, несмотря на какие-то ее знания, познания. Кстати, знания, познания у нее могут быть достаточно мощные и не импульсивные, а мощные и при этом много, много фундамент. Этот человек может заканчивать несколько образований, либо, ну, как бы, ну, человек очень сильно много чего знает. Ой, фу, мне показалось, слава богу. Мне показалось, что что-то, господи, не так. Да в окне показалась какая-то дама, мадам смотрит, в окно. господи, а страсти какие. Так, <клёх> извините. А, поэтому мечтательно у вас герцогини богини, теплой такой натурой, душевная. И наивность здесь очень сильно присутствует у дамы. <клёх> у дамы наивность. А, несмотря на какой-то момент фундаментального знаний, у нее есть наивность. <клёх> а, так. О чем именно мечтает с вами этот человек? О чем мечтает? А человек вообще здесь мечтает или просто отдохнуть хочет? Это мне прям интересно. По четверке, по... здесь не сказала. Здесь какие-то особые мечты, какие-то романтические. Нет, здесь скорее просто человек как-то... Не думаю, что человек здесь мечтает. По чесноку. Здесь как-то худший кошмар. Но я не думаю, что вы, ну, вас не исключаю, мальчишки. Сорян, вот. Ну нет, но ну, не в роли, не в рыцаре. Не в роли рыцаря. Мальчишки, здесь я могу подразумевать, здесь о вас не мечтается. Ну никак. Ну вообще. Здесь, возможно, у нас женщина-бессонница, либо ребенок, либо еще кто-то. То есть здесь какой-то... Здесь, кстати, женщине мешает ей в ее, ее голова, грубо говоря, и немножечко ей причиняет боль. Нет, здесь, возможно, бессонница, возможно, на таблеточках немножко человека, возможно, просто как-то с чем-то одолевают какие-то сомнения, страхи. Нет, здесь не мечты. Ну мечты, ну какие здесь мечты? Здесь даже по восьмерке, по рыцарю, по пятерке нет. Мальчишки, сорян, здесь не мечтает. Здесь человек хочет с чем-то разобраться, человеку мучает э, очень сильно какие-то страхи, очень сильно человеку интересно что-то постоянно. И поэтому здесь у нас немножечко голова отдыху мешает. Нет, здесь я бы не сказала, что мечтает о вас ну даже ну мало ли Здесь могут мечты быть о грустном, о печальном, но при этом о рыцаре, который никогда в ее жизни не появится. Простите, царям был. Здесь, возможно, о прошлых отношениях, либо, возможно, о тех отношениях, которые ее не отпустили, здесь женщину. Возможно, здесь просто что-то женщину просто не отпустило, что женщина, просто какая-то голова в иголочках. Поэтому, дорогие мужчины, я не могу сказать, что это касается вас вообще никаким боком. Это касается, возможно, не совсем вас, но просто другого человека. Это единственная трактовка, которую я могла бы сказать. Но при этом с этим человеком, у этого человека либо получились какие-то не те отношения, которые привели в какой-то катаклизм и в какой-то депрессии, но при этом но при этом Возможно этот мужчина дал ей какой-то пинок В своей в жизни Ну грубо говоря Каким-то своим действием, обманом Либо зависимостью Но я бы сказала здесь по большей степени так Здесь какая-то была зависимость От человека И зависимость Возможно как могу предположить Я просто девушке нашей Больно немножечко Как кто-то с ней там поступил из мужчин Это единственное Как-то я могу сказать Другие Дорогие мои люди-человеки. Мужчины, я, сорям, не о вас речь. Не про вас мечты, к сожалению. Ну, да. Здесь как-то о таком герое-любовнике, герое романе, который, в принципе, ввел в какие-то заблуждения у нас даму мадам причем на такой интересной основе. Возможно, тут это то же самое, что здесь может и женщина обманываться рада по поводу этого гражданина у нас. Поэтому, ну, здесь извлечение уроков из отношений, но причем как-то, как будто этот человек извлек уроки, а потом только что-то произошло, что-то случилось, и кто-то кого-то там бросил, дорогие мужчины, женщины и тому подобное. А кто-то потом еще раз бросил. Поэтому, э, мальчишки, мальчишки, не о вас мечты страдания. Вы сорян бы, ну, как-то так. Так, давайте дальше. Здравствуйте, девушки, дамы, мадамы! В чьих мечтах вы находитесь? Так, в каких вы отношениях с этим человеком? Прям вот сразу скажу. прям вот сразу скажу. Крыльчатка. Крыльчатка здесь наблюдает за дамой у нас. А здесь кто-то за кем-то бегает. А здесь кто-то, кого-то, ну, не хочет, а бегает, возбужденный, при этом, здесь интригованное отношения, флирт, по флиртушке, а, по несушке, но кто-то здесь, возможно, все-таки, здесь как Тома Джерри, он за мной следит, либо я ему нравлюсь, но здесь какая-то, вот здесь все-таки момент игры присутствует. Да, момент какой-то игры, флирта и тому подобное. Здесь игрульки, по игрульке между людьми. То есть человек здесь... А, нравится этот человек, возможно, каким-то внешне, либо внутренне тоже. Нет, здесь внешне. <с> здесь как-то внешне, возможно, видом, возможно, временем. Поэтому, мальчишки, девчонки. Девчонки, вы с этим человеком в интересных флиртувочных отношениях. Если вы ни с кем не флиртуете, вам никто особо не нравится, и никто за вами не, двиг, не бегает, ни к глазки ни к вам не строит, и не строит какие-то вам хорошие слова и тому подобное, вам внимание уделяет интересное, то а, ну, девчонки, это не вас, <смех> это не ваша позиция, поэтому ну, давайте дальше здесь по флиртушечке я бы сказала, по флиртульчики да причем каждый, каждый за каждым бегает, каждый, каждый как-то отвечает возможно какие-то намеки, полутона, но непонятно ни хрена, какие о чем, так, что-то мне шелканул, Чего же шелканул э -э -по, да, поэтому по двоечке, да Здесь просто по с мужчинкой какие-то по такие интересные. Ладно, давайте характеристику этого человека. Если уж так. Флиртовать-то со всеми магоранцы, правда, девчонки? А кто этот человек, может быть, тоже поймете ваш не ваш вариант. Кто этот человек, его характеристика? Ох, ептыжка! Кочерышка у нас такая интересная по дьяволу по колесу. Девчонки, если вы достану еще карты, тогда я знаю, кто. Да, да, не совсем у нас тут, кстати. У нас тут не совсем человек. Это... Человек может гор свернуть, если он захочет. Давайте так. В принципе, у нас таки гражданин немножко болезненный, но имеется в виду немножко много ранок у этого человечка недоверчивость есть вот недоверчивость даже по сочетанию такому недоверчивость но есть глубокие заблуждения в его жизни это вот да это вот да может в чего-то верить во что-то надеяться чем-то жить но при этом никогда этого не достигнет здесь есть такой момент да но любит если любит то конкретно девчонки если любит то по полной я бы здесь не сказала, что баловень судьбы, либо колесом крутит, девчонки отношениями крутить может ну как то может выкручиваться в отношениях, может делать многие вещи, но что в принципе другие не особо гораздо не особ... любвеобильный, я бы сказала теплый человек, но при этом не могу сказать, что он такой вот, вот повелитель жизни, к сожалению по дьяволу и по таким сочетаниям неактивных карт то есть, если бы были бы тут стабильный, я бы сказала, да тут вообще вот так вот еще кулачком треснет еще скажет, где вам сидеть нет, здесь вот какой-то такой человек больше момент любви любвеобильный через любовь, через какие-то ласку какие-то приятные моменты здесь находит какой-то выход свой по семерке, по десятке. Ну, я же сказала, в принципе, может о чем-то мечтать. Но при этом я не могу сказать, что у нас мечты могут, да, воплощаться немножечко в реальность. А здесь просто признание человечка немножко надо, да, и все. Признание, хорошее, возможно, время пропровождения и хорошее развлекало его. И вот какой-то такой момент. Немножко здесь человек, помешан на каких-то развлекательных моментах, может чем-то... Также интересоваться какими-то внешними раздражителями факторов. Но это то же самое, что разда... я, я люблю там играть, там, не знаю, в игру, потому что она мне нравится, она приносит удовольствие. Я люблю играть в гольф, потому что он там успокаивает, либо рядом друзья и тому подобное. Вот здесь какой-то момент что-то любит человек, да. Я бы сказала, и вот за счет вот этих любвеобильных каких-то вещей, увлечений человека испытывает любовь к жизни. Здесь какой-то такой гражданин немножечко. Ну, очень любвеобильный, очень может дарить любовь, просто вот неописуемо. Может при этом как-то вот вас, как-то женщину на любви вот, вот держать, я бы сказала. Поэтому вечный романтик, девчонки, это вечный романтик, сколько бы, ну, тут годиков не было. Девчонки, целуют, целовать, как вот в старчестве тоже будет. Поэтому, дорогие мои, здесь такой любвеобильный мужчина любве я бы сказала другое слово но боюсь меня забанят поэтому давайте дальше о чем именно с вами мечтает девчонки о чем о чем о чем разогнать тоску разогнать тоску присяжную девчонки ну здесь здесь какое-то покорение но причем если по такому сердцу и по такому такому моменту здесь могут просто какой-то, ну, ну, как у первого нашего мужика, здесь по может как-то... Девчонки, даже если здесь женатый человек, даже если женатый и тому подобное, здесь может просто мечтать и тому подобное о женской ласке, о женщине. Здесь сексуальный подтекст чистой воды просто. Там хотя бы у нас мужчина что-то себе там не давала, здесь прям сдает у себе волю в каких-то его фантазиях. но и при этом как-то без любовных каких-то мотивов. Давайте так. Да, девчоночки, мальчишки. здесь, здесь, да, здесь вот какой-то такой нелюбовный нелюбовный характер, не романтический, возможно, а, возможно, какой-то свой, жесткий, возможно, любвеобильный, страстный, без какого-либо ну, прелюдия и тому подобное. Девчонки, здесь чистейшая фантазия, здесь чистейшая эротика, все, как у первого мужика. Все, мужики, они такие, да, только фантазируют, только об этом умеют. Ну, а что делать -то? Но здесь чисто по какому-то, возможно, могу предположить какого-то жесткого момента характера, по тройке, и по восьмерке чаш то есть какого-то момента извращения тоже могу сказать, почему бы нет. Но сочетание, ну, попахивает, но не могу с уверенностью точно и плотно вам сказать. Да, девчонки, мальчишки, здесь чистейшее, что хочу, то и творю в своих фантазиях, а это вообще никого не касается. Девчонка. Возможно, просто в разных позах. Дорогие, там, там, там, человек дает себя в волю просто, а там первый как-то стыдно было, первый как-то себе не давал, надо было сказать стыдно. Ну ладно, если кто вдруг на первого загадает, а и на второго. Поэтому, девчонки, здесь как-то не стыдно человеку вообще не играл в своих фантазиях по поводу вас. Поэтому, дорогие мои, давайте дальше. Ну а что же делать? Ладно, все. Ладно, удачи вам, девчоночки. Не забудьте, не проспите. Не будем их заведеть, пожалуйста. И чай не пролейте. Все, давайте дальше. В каких... Здравствуйте, мужчина. Мужчина, в каких вы отношениях с этой дамой-мадамой? Это непонятно. В непонятных, но очень хочется, но очень хочется сказать, когда что-то у нас, что-то будет с ней. Мальчишки, здесь в каких-то интересных эротических моментах, здесь как будто мужчина хочет какого-то шанса с этой дамой, мадамой, но ничего, я так понимаю, что он не двигается. А, ну здесь вот чистейшая брошечка может проигрываться. Нет, здесь не брак, я бы сказала, здесь не прошлое отношения Здесь мужчина хочет... Мальч... Мальчишки, вы хотите шанс с этой молодой леди, если это не ваша позиция, то не ваша, не переживайте. И вы хотите шанс с этой дамой, мадамой, но по семерке чаш... вот по семерке Пентакли, по четверке, по шестерке, здесь может проигрываться хорошее отношение с дамой. Теплые, стабильные, при этом какого-то официального характера, официальных ноток, ну при этом на теплых каких-то основах. Я бы сказала, здесь мужчина хочет шанса, но здесь дальше, чем ну, вот как-то разговоров, не заходит. Что-то у меня. Давайте дальше, ну, по жезлам, по... Ну, ну, ну, я не буду говорить, кого здесь и что играет, и в какой стезе, и, на... и на какие градусы. Поэтому давайте дальше. Здесь теплое отношение с дамой, но при этом мужчина хочет для себя какого-то шанса с ней. Вот. Давайте как. Это человек характеристика. Давайте это дама характеристика. Я бы сказала это, но ну, прям захотелось. Да. Адама Мадамова солнечная, любвеобильная, позитивная, всего-всемогущая, очень хорошо разговаривает, доносит какую-то информацию, возможно, обозревает что-то, либо на публику говорит, либо очень со многими разговаривает, взаимодействует. При этом человек очень сильно позитивный, возможно, немножечко я-не-я тут на пальцах веером тоже про проносится то есть человечка немножечко ну выше себя возможно ставит, но ну, есть такой момент негатива в таком сочетании выше всех круче всех лучше всех как вот кто там ничего не говорил при этом есть доброжелательность надежность упорность и устойчивость у этого человека этот человек профи в своем деле и в принципе за что-то если берется то берется Поэтому, девчонки, возможно, какой-то момент романтического отношения, романтических ноток, либо что-то вот какую-то романтизм в ее м -м -м, внешности, то есть присутствует, ну, как это типа внутрь, типа в офис на одежде ходит, а вот в сереж, Сережки в розочках, там, я не знаю, ну, как, какая то вот какой-то момент романтизма в этой даме присутствует, как вот, возможно, как локоны накручивает, либо Сережки, я не знаю. В форме вот этих, допустим, розочек, но при этом какой-то офисная, допустим, одежда. Что тут вот, какой-то нотка романтизма у нее присутствует, но где это, конечно, мне интересно. Поэтому давайте, дорогие мои, да. Ну, особо, когда она, вот здесь человек также вникает в процесс, человек понимает, что он делает, и понимает, как он это делает. Поэтому вот здесь какая-то такая творческая все-таки. Могу предложить творческая личность. Могу, ну, какая угодно личность, чем угодно занимается. Ну, полностью вникать всегда в процесс своих действий. А, давайте дальше. О чем у нас с вами мечтает мужчина? Это дама-мадама. Это дама-мадама. Это дама-мадама. Мечта мечтает, да, мадама здесь у нас. Но ну, здесь, возможно, какого-то взаимодействия, но я бы не сказала, возможно, каких-то движений с вашей стороны. Да, мальчишки, здесь вот, к сожалению, я здесь могу еще кое-что протрактовать. Либо все-таки как ваших действий. Это меньше процентов, к сожалению, по семерочке жезлов и по королеве мечей. Здесь Это вот 10%, если кто-то здесь хочет каких-то действий, каких-то шагов, 10%. Почему здесь по королеве мечей и по семерке жезлов? Обычно это дама, которая, в принципе, с двойкой, ищет какого-то авторитарного, ищет какое-то для себя в ваших глазах восхищение по флиртушке, по тягушке, и как-то, ну, именно восхищение ею. Здесь женщине это нравится. но ну, я бы сказала, здесь только вот моментами мечтания. Но здесь, ну, я бы сказала, здесь человек просто не мечтает, а уже имеет какое-то восхищение все-таки в ваших отношениях. Ну... Откопаем, окей. Ну да, дорогие мои. Здесь вот как, вот какое-то внимание нравится, а вот мечты, чтобы какие-то и были, ну, не особо. Не особо я здесь сказала, чтобы мечты у нас играли. Возможно, от вас что-то человечек просто хочет... Либо, чтобы вы что-то ей все-таки как-то продемонстрировали, что-то сказали, на что-то намекнули. Это единственное, что могу сказать, и все. Но не могу сказать, что здесь ответят взаимностью человек. Да, ну не у всех. Тут девчоночки, мальчишечки, да. Не могу сказать, что у всех там ответят взаимностью, если вы что-то к ней сделаете. Да, здесь какой-то, ну, просто в совете так вот полно, ну, а вдруг кому-то совет нужен. Здесь какой-то продолжать такое же взаимодействие, какое у вас и было. Я бы здесь сказала вот так. Здесь, возможно, кому-то чего-то дозреть просто надо. Вот и все. По большей степени. По шестерке, по пятерке, до да по тройке ничего большего как давать в принципе не надо ни на какие шаги но просто дело в том то что по шестерке пентаклей по пятерке жезлов оставят все как было в принципе какие у вас отношения почему потому что по тройке чаши там по флиртушки в принципе теплые отношения да я бы сказала здесь пока оставить отношения на таком поменте на такого позыве который у вас сейчас присутствует поэтому да у нас. У нас здесь вот как, короче как-то так. Но не могу сказать, что здесь какие-то есть мечты. Возможно, что-то что вы ей дали, что-то продемонстрировали, либо что-то сказали. Возможно, подкинули там идею. Возможно, что-то там сделали. Но как мечты здесь я не могу сказать в таком сочетании. Возможно, чтобы вы ей восхвалялись. Это единственное такое, вот я бы сказала. Да и то вот не со всеми. Я вот посудую по четверке, по пятерке. То есть здесь, здесь как мечты, но все-таки я не думаю. Здесь как если шаг, то... Если, возможно, какое-то ваше признание, если... Может, почему попробовать, но... Девчоночки, мальчишки, здесь же у нас еще и пятерка чашек. Здесь как-то как будто не особо надо торопиться. Вот как-то здесь на стопе надо подержаться. Я не знаю, почему-то именно на стопе мальчишки. Я не знаю, почему на стопе здесь кому-то надо подержаться. С какой целью и зачем. Может, чтобы вы определились, что нравится, не нравится. Тоже могу предположить. Да, девчонки, мальчишки, да. Немножечко как-то на стопе, странненько, странненько, обычно какие-то другие советы дают карту, а здесь прям на стопе немножечко, поддержите себя Либо ваши отношения просто продолжите в таком же ключе, какому были Поэтому, девчоночки, мальчишки, здесь как-то не торопитесь, не торопитесь события вот. Поэтому мечтает здесь, я бы не сказала, что мечтает, возможно, что-то вас просто хочет, либо то, что вы ей что-то сказали, дали продемонстрировали это единственный какой-то такой момент то есть как бы чисто хотелочка чисто интерес просто к вам а здесь к сожалению у нас женщину особо как-то такие не в мечтах вот поэтому вот короче как то так ну, так ну давайте дальше здравствуйте дамы дамы мадамы в чьих мечтах вы находитесь в каких отношениях вы с этим человеком в чьих мечтах вы находитесь Сейчас, наверное, меня очень много будут ругать, что я, в принципе, нагадала, что некоторые просто в мечтах не находятся. Ладно, в каких отношениях вы находитесь с этим молодым человеком, в чьих мечтах вы находитесь? А в позитивных, в открытых, в хороших. Ой, ну кто-то здесь палками кидается. Кто-то здесь какой-то в оборонительной зоне, кто-то здесь что-то недопонимает в ваших отношениях. Ну, я бы сказала, таких. И в полевых, и в хороших. Ой, девчонки, ну вот здесь вот как, вот, как вот, два, два, вот два чувачка, которые, в принципе, могут друг другу по башке понастучать. Вот здесь вот такие отношения. То я тебе, то ты мне, то мы обоим друг друга понастучим, потом между нами все хорошо. У вас как вот такие отношения здесь с этим человеком. Не удивлюсь, если все-таки по четверке жезлов, что вы с этим человеком находитесь рядом, вместе, живете в одной квартире, в одной даче, и... либо вообще в одной стране. Но здесь я бы сказала теплые отношения, но друг другу по башке даете. Возможно, женщина по большей степени, а мужчина тоже гораздо. Да. Но женщина, вот здесь вот женщина, девчонки, неуклонно, непреклонно, ни при каких обстоятельствах. Я всегда права. Девчонки такие тут у нас по девятке, поэтому, если соотношение такого момента... Здесь женщина права всегда, он не прав. Он не прав, палками понастучаю, и при этом здесь по большей степени э, по девятке пентаклей всегда какие-то женские нос энергии, они превуалируют над мужскими. Ну, вы по друг другу как-то дополняете. А, здесь друг другу по, по голове просто дают все. Ой, да, если по голове, то по голове. Я надеюсь, не в прямом значении, почему бы, конечно. Э, надеюсь. Надеюсь, здесь палками не бьются, но здесь вот друг друга, возможно, просто друг с друг другом живет, тоже не удивлюсь. Ну, то есть, если ваша половина тоже вообще не удивляюсь. То есть здесь, здесь связь крепкая. Друг другу, друг другу жить, могут, могут и мешать, друг с друг другом может обходиться, но при этом здесь не отвратится. Мужчина, ребенки, кстати, здесь, да. Не, здесь, здесь я бы сказала по большей степени. М -м да, возможно, происходил у людей разрыв, либо охлаждение очень сильные, конкретные какие-то случаи. Нет, я бы здесь сказала. Да, да. А человек у нас продуманный просто, а человек у нас блуждает очень сильно в уме. У нас человек мозговитый, а дама плодовита. Давайте так. Типа, дама, дама стабильная, дама плодовита, а мужчина очень сильно головная боль, либо сама, либо для всех. Он ну, может являться и для всех. По такому сочетанию очень сильно может надоедать, очень сильно может настаивать, очень сильно может очень умственно развит и при этом много чего знает не удивлюсь если какие-то знания фундаментальные либо в какой-то его стезе в каком-то плане очень сильно проигрываются Ну, это то же самое что я знаю вот вот, вот от а до я вот здесь я точно все знаю. Вот это да. Пальцы верим У нас тут мужчина, как у нас и женщина. А женщина по-своему пальцы верим. Женщина вот как вот как нахлыстнет по пятерке, по луне. Ей мне настроение не настроение быть. Так все, ну хоть треснем. Женщине не пройдешь, не пройдешь. Здесь нет. Здесь какие-то отношения, я бы сказала, очень сильно стабильные, очень крепкие. Ну и при этом, возможно, рабочие, но... Ну, но ну, это крайне маловероятно, девчонки. Если кто-то там на работе, и у вас на рабочей, ну, это не могу сказать. Ну, можно, но это очень сильно мало здесь количество. Здесь обычно, здесь обычно люди живут вместе, гражданский, какой-то левый, правый брак, на одной лестничной площадке жить не, не дают друг другу тоже могу сказать. но какой-то момент связи, взаимосвязи очень сильно большой. Ну, и какие-то отстранения тоже, и какие-то конфликты тоже бывают очень сильно ну, емкие, хапки. Ну, здесь как-то нагрубить очень сильно мужчина у нас может по большей части, чем дама. Дама вывести может, а мужчина нагрубить. Ну, как-то вот. Ну, как-то вот. Ну, здесь я бы не сказала. Возможно, вы с этим человеком отдыхаете на корпоративах. Ну, редко, ну блин, ну рабочие отношения девчонки, ну если рабочий ну восьмерка пентакли бы вот, ну тройка пентаклей, окей, если там какой-то, я не знаю, ваш сотрудник там, подчинен окей, ну четверка жезлов обычно выскакивает на, которые вот рядышком вот там, дышит, сопит в подушку, а я гадание смотрю. Девчонки, ну здесь какой-то такой момент, ну в мужских мечтах, а может что задумал, ну давайте смотреть. Какой этот человек, давайте? Мужчина, любовь обильный, не Вот что бы ни случилось, но переживающий, не унывающий, но переживающий. Здесь какой-то такой момент. Но ну, все у нас стабильненько. Через все прорвемся. Ароматичные, любят ну, как космос, да? Любят о звездах поговорить, но есть о чем поговорить у нас мучение, да, человек, кстати, либо расстройство могут предположительно по такому сочетанию ниротических карт могут либо с нервами не так, либо с этим со здоровьем потом где-то годам таким большим годиком большим мужчину может выработаться какой-то момент неустойчивой психики тоже могу сказать особенно по такому сочетанию человек очень сильно переживает эмоционально возможно говорит очень ярко открытым и подобное жестикуляция и речь возможно все-таки у него очень хорошая не удивлюсь поэтому да человек не умывается вот чуть-чуть палка не треснешь не умывается все хорошо у него но и при этом очень сильно переживает Поэтому, ну, либо здесь говорящий о высоком. А <смех> высоком могу сказать, я многом. Здесь какой-то такой у нас человечек. А, у нас еще и король мечей с рыцарем. Ну, здесь, да. Здесь какой-то такой у нас человека-мужчина. человек мужчина, возможно, имеет власть, статус, не удивлюсь. Ну, какой-то момент статуса, не власти по большей степени. Власть особо по королям мечей, но это редко. Власть у нас король жезлов. Обычно имеет какой-то... Но здесь может момент влиятельности, э какой-то статус. Здесь статус у человека в большей степени. Может быть, тоже какие-то награды. Не удивлюсь. Достаточно долгий, стабильный, умный, мудренный человек. Да, у нас человечек может... Э да, может гаркнуть, либо сказать... Вот как-то так у нас... Да, у нас если в таком негативном ключе, то да. По королю мечей, по рыцарю, пентакли. Ну, гаркнет, ну что-то едко, ну сказать, ну обидно. Ну, до крайности. Ладненько, давайте дальше. О чем именно с вами мечтает? Зажечь. Зажечь, пойти, поехать, погулять, отдохнуть. Провести время. Ну да, возможно, нестандартно, возможно, какая-то обыденность и съела немножечко людей. Как-то по-иному с вами что-то сделать, с вами где-то отдохнуть, где-то побыть, возможно, куда-то что-то. Ну, как-то иначе, я бы сказала здесь. Возможно, какие-то нереализованные мечты, возможно, совместное пребывание, либо нереализованные мечты, ну, как бы человек мечтает о чем-то, но ему это не достичь пока, допустим. Либо это очень сильно сложно, либо это просто разбирая, разбивает сердце человеку. Здесь какой-то такой момент отдыха с, людьми, со, с вами. И все. Да, возможно, какого-то эротического подтекста. Да, что-то новенькое, что-то интересное, чтобы у что-то оделось, чтобы как-то приглянулось, чтобы как-то изменилось. В лучшую сторону, возможно, как-то выпендрилась перед ним. Но здесь как-то зацепило, чтобы что-то она сделала. Ну, здесь как продемонстрировал, как новое платье купила, ну, если были бы деньги, да? Ладно, шучу. Поэтому здесь чего-то какие-то такие мечты по поводу совместного пребывания, отдыха, они чутка не реализованы, либо пока и в данный момент их сложно просто реализовать, и мужчине очень сильно больно и обидно, что он это не может сделать. Вот. Но здесь какого-то вдохновения человечку бы хотелось в ваших отношениях, либо в вашем, я бы сказала, в вашем большем позыве, манере поведения, возможно, чего-то новенького, чего-то вкусненького от вас тоже не удивлюсь, возможно, каких-то ваших вкусностей, ваших премудрости, чего вы умеете, чего вы можете делать именно уже. Поэтому, дорогие дамы, мадамы, да, вот здесь я бы сказала, какого то времяпрепровождения, и, возможно, где-то, чтобы вы где-то имели успех сама. Тоже могу вот такой момент предположить. То есть вы где-то, чтобы вы были успешны там, в своей карьере, то, чем вы там занимаетесь, чем момент возможно за за вас как моментами здесь человек человечек тоже может переживать здесь тоже может проигрываться вас за ваше возможно какое-то не знаю энергию тоже могу предположить то есть человек как-то все-таки нервничает человек как-то побаиваться за вас за ваше возможно психическое тоже состояние если в таком моменте тут за вас именно человек переживает возможно чтобы вы как-то что-то иначе себе, ну, как-то не поменяли, как-то не нервничали, если это вас именно касается вот в таком плане, что это вы... Поэтому, возможно, чтобы вы не нервничали Либо вы как-то хорошо себя чувствовали то есть Какие-то вот, как, какие мечтания такие Но и при этом какая то страхи, боязни Возможно, просто о вас Либо то, что человек, чтобы вы чего-то не боялись И чего-то не страшились И не расстраивались, посели зря Возможно, человек в вашей реализации Хочет либо вашего успеха в делах Тоже могу сказать но есть, какие-то такое такие мечты Обычные, простые Ничего такого тут сверхъестественного у нас нет, у нас ну, тут как-то-то <смех> явно здесь у кого-то хорошие постельные отношения. <смех> ну, возможно, там что-то новенькое в постели, я тоже могу сказать. Но ну, это по большей степени не в постели, а возможно в каких-то, чтобы вы что-то вот. Вот так вот как-то сделали, не именно во внешность, а чтобы вы как-то продемонстрировали что-то другое, нежели, возможно, что-то у вас есть. Если в постельном плане уже по тройке чаш, по, по тузу и по шестерке. То есть, если в таком степени, то вы должны что-то сделать по королеве жезлов у нас сверху. Поэтому да. Дальше. Ну да. У первых там вообще нормально. Во первых во-вторых, нормально Девчонки, ну, короче, как-то так Ну, здесь чистейшие, обычные Какие-то мысли, мечты Реальности Ладненько, давайте дальше Просто голова еще болит и кружится Давайте дальше Здравствуйте, мужчина Мужчина, у вас все легко, знаете, в каких отношениях вы с этой дамой, ну, дамой, мадамой, в каких вы отношениях, смотрим сначала, в чьих мечтах вы находитесь, дабы, вот первый вопрос, в каких в отношениях, это вот сразу отсеивает тех, кто, в принципе, здесь не для тех информаций, мальчишки, если что, поэтому, в каких отношениях с этой дамой, мадамой, если у вас отношений с таких нет, соответственно, не ваша позиция, вы у меня умненькие, давайте, а, Немножечко побежденных, теплых при этом солнечных, но не без пограничного характера. Да, вот здесь как у кто-ю кто умнее. Кто умнее? Я или она? и мальчишки. Здесь вот какие-то, возможно, интеллектуальные особенности. Возможно, здесь очень сильно любят пообщаться люди. Но ну, здесь теплые отношения, но и при этом какого-то такого момента пограничного. Немножечко недоверия. Но я бы сказала, по большей степени. Ну, здесь недоверие из-за страхов нового, интересного, и что, возможно, какие-то так. А, возможно, из-за детей, и, а, возможно, страхи из-за нового. Хочется вложение сказать. Ладненько. Ну, типа, куда отношения могут завести здесь, по большей степени? Кто на что гораздо. Здесь, мальчишки, вы можете с этой домой находиться в теплых отношениях, но не без каких-либо интересных страхов. Но здесь я не я. Здесь вот какой-то момент каких-то не то, что личных границ. Здесь могут и коллеги проигрываться по работе также. Но имеется в виду, здесь мужчина имеет какой-то статус, женщины тоже имеют свой какое-то влияние на все происходящее. И здесь эм, единение мыслей, возможно, какой-то единый план, единое совместное пребывание, проживание тоже могу такое сказать. Но здесь пребывание у двух людей в каком-то таком союзе, больше интеллектуальном, на каких-то идеях и на какой-то реализации основано. Здесь по большей части вот какой-то такой момент. Возможно, здесь люди как помогают друг другу, делают удолжение, возможно, воспитывают детей, но здесь больше как вот два партнера по-своему артистичные, по-своему индивидуальные, но при этом как-то скомпоновываются вместе не без каких-либо страхов. Ну, там, что у женщины не получится м -м, реализовать себя, либо свои какие-то планы, надежды, стремления. Либо то, что женщина у нас боится, что не получится как-то выстроить какую-то систему. Либо, возможно, какое-то учение. какой то здесь какой то Ну, это женская сторона страха, по большей части. Да. Но Здесь как два интеллектуала, два каких-то человека, и я здесь я не буду уточнять почему-то, но здесь такого не сказала, просто уточняла, что именно в брачных, в небрачных, здесь вот какого-то такого эффекта не имеет. Ну, то есть какой-то граница. Здесь хорошие отношения, правда, но без каких-ли не без каких-либо болячек и страхов, что там женщина как-то особо не, ре, не реализуется в своей жизни женщина хочет сильно реализоваться либо боится то что какие-то ее мечты и желания по итогу разрушатся какие-то стремления возможно с этим союзом тоже все-таки связано но здесь по большей части с ее какой-то реализации с ее надежды вот какой-то это ее касается здесь по большей части я бы сказала так но здесь какого партнера но и при этом равные Мужчина при этом имеет статус, женщина имеет свое влияние. Я бы здесь сказала вот так. Такая здесь пара у нас находится. Смотрите, какая она, какой-то человек, характеристика этой дама-мадама. Поточнее посмотрим, характеристика ее. Да, деятельная дама-мадама -дама, сама себе, но ну, не знает... Да, особо не то, что никого не слушают, а вот, вот вот, я знаю, я иду к своей цели, медленной поступе, но я всегда все иду к тому, чему я желаю, к тому, к чему я стремлюсь. Не поставлю на эту цель, я не удивлюсь, если в таком сочетании, восьмерки Пентаклей, по восьмерке, честно, надо поговорить, по звезде и по рыцарю, здесь определенные Какие-то желания, определенная цель, конкретные здесь и по троечке еще. При этом женщина осведомлена, женщина знает, женщина идет к ним достаточно стабильно, но при этом по восьмерке... Но здесь имеет момент фатальных кризисных каких-то моментов жизненно. Я бы сказала, женщина очень сильно боится. Все-таки по итогу опять у нас девяточка. Но это, возможно, финансового краха, кризиса, либо боится, как. Да, возможно, там что на что-то не хватит, либо куда-то. Я бы не сказала отношений. Возможно, здесь боязнь своих же каких-то надежд, что уже надежда приведет к какому-то финансовому кризису. Но это как типа боюсь вложиться в какое-либо дело. Здесь какой-то момент страха присутствует. Все-таки здесь и связано это с мечтами женщины. И здесь завязано чисто на каких-то... Страхи завязаны на банкротстве, завязано на каким-то... Что не хватит, что придется как-то жить так и сяк. Здесь чисто как-то на финансах больше. Вот. Немножко какой-то момент такого страха. Да, завязанного. Что надо, приходится, придется к чему-то идти заново, по новой и тому подобное. Если это то же самое, что я боюсь, что я зазря пошла, я зазря что-то сделала. Да, и здесь и боязнь мужского пола, когда мужчина говорит больше, чем что-либо делает. Двойного лица, либо двоякого положения вещей, двойного поведения. Женщина побаивается здесь также с, муж... на... с мужской точки зрения. Ну, не с мужской точки зрения, а для такого еще уточнения, еще сказал. но здесь как вот живу одно, говорю одно, живу по одному, а чувствую по-другому. Женщина боится двуличия мужское. Здесь очень сильно это прослеживается, кстати. Ну что скажет одно, говорит на самом деле будет все иначе. Какой-то такой момент. Вот. О чем именно мечтает с вами этот человек? О чем именно с вами? Почему с вами сказал? О чем именно о вас там мечтает этот человек? О чем именно связан с вами? поехать получаться прийти по может сапожки ну а может петельки золотистой может преображение здесь человек очень сильно мечтает с вами куда-то отправиться здесь отправление чистейшее отправление куда-то отправиться поехать побывать возможно где-либо <соспорить> возможно что-то вместе сотворить что-то сделать куда-то вложиться тоже могу если в таком контексте да. Здесь что-то создать, что-то интересное, что-то новое, что-то прибыльное тоже могу сказать. Здесь побольше отправиться в путешествие в кругосветку, еще куда-либо. Да, здесь какого-то романтического, возможно, обновления романтических чувств, либо просто в совместное времяпрепровождение куда-либо отправиться в командировку с вами, отправиться, не знаю, какое-то плавание, путешествие. Возможно, просто чтобы остаться с вами наедине где-либо. Здесь, ну, женщина мечтает о каком-то романтическом свидании, романтической встрече, э с письме, сообщением, ну, здесь вот здесь все о романтизме. И при этом, если момент все-таки устойчивая пара, то могу, даже если устойчиво, даже если в браке, даже если вы там на каких-то компанийских таких нотках друг друга на официальных нотках общаетесь, но все же здесь женщины все-таки романтические мечты по поводу вас очень сильно большие имеют. То есть это когда то пригласить куда-то в не то место, которое я никогда... Я об этом хотела и мечтала, но я там никогда не была. Вот, Чтобы в какой-то момент с вашей стороны было приглашение куда-либо, куда-либо мы вместе поехали. То есть чистейшее какое-то романтическое свидание, возможно, романтическое послание, письмо. Либо какой-то романтический, яркий, грозный шаг. Давайте так. Да, здесь, возможно, похвалы, возможно, поддержки финансовый какой-то момент, чтобы вы ее восхвалялись, восторгались и тому подобное, носили на руках. Здесь чисто романтическая, бабская, интересная, вкусная. Все. Возможно, побывать там, где не бывали, возможно, остаться с вами наедине там, где не было, либо там, где очень сильно хотелось, и что-то там не особо достроилось. Поэтому, девчоночки, мальчишечки, вот, короче, как-то так. Здесь мечту нашей дамы, мадамы. Поэтому, дорогие, вот тут свечку, Поэтому, девчоночки, мальчишки, спасибо вам за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала всеми методами, которым вы только поддержите. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всего вам наилучшего и пока-пока!